От Анны пришел вопрос. Уже нет родственников, у которых можно узнать, был ли в роду кто-то со способностями. Но раз тянет к магии, значит, все-таки были. Есть альтернативный метод узнать о том, был ли, были ли в роду кто-то со способностями. Хороший вопрос. Если таких знаний нет, то, конечно, только через... Медитация через глубокое погружение в глубины собственного подсознания. Здесь нужен навык медитативных практик. Но уже упомянутом курсе силы рода такие практики даются. Если есть умение концентрироваться на собственных ощущениях, попробуйте сконцентрировавшись на самом себе, просто уходить глубоко в землю, настолько глубоко, насколько она вас пускает, и посылать запросы именно туда, с посылом «Мать-Земля, расскажи, научи, поведай». Возможно, это произойдет не сразу. Некоторые бьются месяцами, ежедневными практиками. У кого-то происходит быстрее, у кого-то дольше. Но... Терпение и труд, как известно, все перетрут. Попробуйте. И дальше при, будут приходить образы, картинки, ощущения. Потом как будто воспоминания. Потом они начнут сливаться в единую картину исторического или какого-то, или соединенных событий друг с другом. Возможно, просто фрагменты. Но оно в, в вашем сознании начнет как мозаика складываться. Информация, пришедшая в ваш разум, возбудит память крови, и она станет как ключики, как маленькие ключики, которые к некоторым информационным кластерам в вашем разуме, оно, они начнут подходить, и они начнут распаковываться уже в свою очередь в большем объеме. Все то, что имеет отношение уже непосредственно к теме магических способностей, магического развития, колдовства, умения взаимодействовать с миром иначе, чем просто человек обычный. И потихоньку оно начнет пробиваться. Жалко, конечно, что некому рассказать, но так, к сожалению, в такой ситуации оказались 90% ищущих, что некому рассказать. А если кто-то и знал, то постарался так быстро все забыть, так никому ничего не рассказывать, чтобы второе, третье, четвертое поколение уже, в общем-то, осталось без этой информации. Они думали, что они таким образом спасают своих детей. Но время прошло, и теперь выясняется, что без этой информации нам не спастись. Нам теперь самим не спастись без этой информации. Приходится теперь уже добывать ее. Если ваши предки почувствуют, что вам она действительно нужна для выживаемости, они а просто так поиграться, а потом отречься от нее. Так как когда-то делали пращуры в моменты принятия христианства, то они, возможно, помогут вам эту информацию укрепить, усилить, канал этот сделать более явным. Вся информация хранится в Земле. Можно сказать, на костях предков, но вообще еще глубже мать ничего не забывает. Все, что когда-то было здесь, проявленного. Все записано в ее память. Только отдает она не всякому. Нужно будет, возможно, пройти какие-то испытания, возможно, доказать свое упорство и то, что твое желание не прихоть, а действительно невероятная, невероятная потребность. И все получится.